Всем привет, зрители и подписчики моего канала. С вами, как всегда, ваш неизменный Веном. И мы продолжаем прохождение нового Незримая война. У нас на очереди следующее задание. Всем кораблям Доминиона. На связи агент x 41822 н Запрашиваю немедленную эвакуацию. Прием. Принято. Не покидайте судно до прибытия эскорта. Сложите оружие и ждите дальнейших указаний. Ее. я не хотел бы поднимать шум и так это ты адмирал хорнер расскажи что ты помнишь я я сбежала с неизвестной базы не что это было за место как я там оказалась но несколько месяцев назад ты и трое других призраков Пропали без вести. Значит, я не на задании, а вы не знали, что я здесь? Нет. У нас есть данные о твоей связи с террористической группой Защитники Человечества. Тебя обвиняют в измене Доминиону тиранов. Но я всегда была верна Доминиону. Вы же знаете. Это не важно. Скоро прибудет Валериан. У него много вопросов. Адмирал Хорнер, к нам направляются силы зергов! Всем на свои посты! Нова, я тебе верю. Ты не из тех, кто может нарушить присягу. Но тебе придется доказать свою верность. Если ты правда так хороша, твоя помощь нам пригодится. <Скрылзак> hmm, интересно. Капитан, доложите, что происходит на поверхности. Трудно сказать, сэр. Зерги заражают планету. Их главный улей расположен в горах неподалеку. Зерги стали атаковать слишком часто. он никак не может оправиться. Но такого еще не было. Адмирал, я могу атаковать зергов, пока они будут пробираться по этим ущельям. Чем меньше дойдет до базы, тем дольше мы продержимся. Неплохо. Мы построим для тебя аванпост в горах и выделим отряд головорезов. Они экипированы паучьими минами. Используя войска с умом, и тогда мы выберемся отсюда живыми. Я поняла. Ну что, похоже, теперь у нас... Немного по-другому выглядит место начала задания. То есть мы теперь можем даже прокачивать экипировку. Визор призрака. С помощью визора в призраке получает наиболее важную оперативную информацию в ходе выполнения задания. Ну, в общем, в курсе быть дела на поле боя. Так, у нас есть две новинки. Это светошумовая граната и адский дробовик. Поражает противника в секторе перед новой. и Позволяет использовать осколочный залп, наносящий 50 единиц урона легким и 100 единиц а, точнее, легким, наоборот, 100 единиц урона Наземным целям в секторе. От скитра что-то светошумовое. оглушает наземные воздушные боевые единицы противника в указанной области на 5 секунд. И лишает их способности обнаружения. И действует на крупные боевые единицы дружественной искрения. Так что, по идее, наверное, если я буду применять светошумовую гранату, то я смогу проскользнуть, например, против... Над... Не надзирателей, да, а вражеских детекторов. Хм, либо адский дробовик, либо святошумовая граната. У Адский дробовик, конечно, выглядит очень симпатично, я думаю. Я думаю, все-таки он больше тут принесет нам пользы. Давайте-ка его возьмем. Или мы не можем его убрать, или это уже типа у нас есть. Эй, Нова! Пока ты не отчалила, взгляни на снаряжение, что мы для тебя припасли. Пока его мало. Но ты же всяко найдешь что-нибудь со временем. А, вот еще что. Свой выбор ты всегда можешь изменить. Так что дерзай, пробуй. Втянешься а, в процесс, это... будешь выглядеть прям как я. Разве не здорово? Ух, -ка. кошка сраная. Ах, жесть, когда у них течка. Так, ладно, я понял, что надо, короче, выбрать одно из двух. Я думаю, что лучше взять гранату, тогда и лучше снайперский выстрел. Потому что ну, это самое основное, и мне кажется, это наиболее полезное в битве. Ладно, давайте-ка начнем. Достижения выполните в кампании "Незримая война". Уничтожьте трицбые, выходите с помощью получих мин и не допустите уничтожения более пяти строений на базе Хорнера в ходе внезапного удара. Угу. Тут даже достижения, кстати, теперь пишут заранее, то есть не надо искать эти достижения, узнавать, а они сразу тебе даны. Задание "Внезапный удар". На возвышенности ваших солдат смогут обнаружить только воздушные войска, это открывает возможность для внезапных и безнаказанных атак. Ну, ясно. Как сказали, получие мины можно раскидать, да? Если надо 30 юнитов вражеских убить, то, видимо, значит нужно это сделать. Это достижение выполни. Ох, надо какие-то капли давать этим кошкам. Потому что она мне, Она меня доканает, когда я сижу дома. Записывайся, горшка в Васи. сходит. А. Так, ладно. Давайте начнем. Мы заняли позицию и готовы выдвигаться. Нова, пока не забыл. У свона кое-что есть для тебя. Я тут работаю над новым костюмом. Его бы испытать, а? Маскировку пришлось убрать, но зато ты сможешь прыгать как головорез. Ну, как тут откажешь? Так, ну ясно давайте туда сейчас иматор флоту теперь нам нужно продержаться до его прибытия стойте конечно же инженеркистат Так, мы тут можем поставить, кстати, Поставили? еще и следовательскую станцию. Так. Сейчас пока что пускай все добывают у нас виспен. А, можно поставить, кстати, бункеры. Давайте здесь поставим бункеры. И давайте добываем минералы. Мне надо сейчас виспен, чтобы начать изучение, обучение войск. Лучше не делать. Сформулируем. Да. с севера. Будь на готове. Так. Недостаточно недостаточной веспена. Какова ситуация? Понимаю. Так, ну это было легче духу. Недостаточно минералов. Так, у меня, кстати, блин, сейчас саплай блок Кого будет. <кхе -кхе> ну, да, ага, тут получается Это не прилетает, ясно. Не Значит, не все нормально. Давайте поставим да. еще бункеры сейчас. Ну, сначала перед этим, да, надо побольше эсэр рабочих все-таки. Так, маловато. Одна группа идет с востока. С на меня. Так. Когда на дело принято, не Эйсен годом. Ладно. А как же? Новы на связи? А, ну тут уже даже не надо. Ставим давайте-ка бункеры. Цели нейтрализованы. Готовимся к следующей схватке. Так, вызовем еще. Давайте-ка. Если тебе нужно подлечить у нас на базе есть медики. Угу. И все же главные подходы к базе было бы неплохо заминировать. Как да, это точно. Небесная. Давайте -то прямо вот здесь где-нибудь поставим. А как же? Готов. Поставим еще Вы здесь ]итесь. казармы где-нибудь. Я засекла гиблингов. Перебей их, пока они не достигли наших бункеров. Так, вот это да. Улучшение Вот завершено. это ты правильно подчеркнула. Слышу тебя, Поняла. Ближе к делу. Повтори. Мы Новая атака. Отмечаю координаты противника. Какова ситуация? Так, сюда. атаковать один из наших исследовательских центров Мои ребята <coughs> жаль медиков нет поможешь им выбраться заодно можешь прихватить наши разработки я постараюсь на База союзников, а ну да мы с сейчас с это сделаем я думаю Зачищен. Вот и славно. Все, что найдешь, твое. Берите. Так, да, тут какой-то какой модуль. Забирайте его. Уже в пути. Пристройка недостаточна. Давай, удиви меня! Недостаточно, не требуются дополнительные хранилища. Так, ставьте хранилище. Они бросают против нас, разорителей. остерегайте их едкой жалчи. Угу. Хорошо. Слышите? Устанавливаем, давайте-ка войска. нас. Какова ситуация? Мол, может взять немножко поубивать. ну все в общем то отлично недостаточно минералов Давай, будь начеку к нам движется противник так их садим давайте -ка ребятишек какова ситуация Кому улучшение завершено Требуются дополнительные хранилища. Есть? А! Вы на связи? Вы... Вы... Так, вы... отлично. С этими разобрались. Самое время подготовиться к следующей атаке. Вижу надзиратели возле ущелий. Думаю, они перевозят подкрепление. Перебей их, если хочешь разместить там свои войска mm. Ну я бы там уже не стал бы размещать войска Какова ситуация? Слышу тебя хорошо Брось с дороги! Будет сделано! Только... Кому навешать? Жду подтверждения Давайте-ка пошли сюда Я обо всем позабочусь а ч ⁇ к чему натиратели? А, эти типа, планы типа, что они там следят за нашими И войсками. Ну на связи. Блин. Требуются дополнительные хранилища. Давайте-ка поставим еще. А О, тебе это не понравится. Прибыли осквернители. Они защищают от урона всех зергов вокруг себя. Да? смогут ли они защитить Привет, от новой ну, да, Давайте-ка ставьте мины Блин Так, мы потеряли Каз бункер. Готовимся к очередному штурму. Небесная, уже в пути. Давай, удиви меня. Слушаю. Принято. Приступим. Ладно. Жду подтверждения. Положись на меня. Какова ситуация? Я просто... Смерть на пороге! Снова на связи. Смерть на пороге! Рожь за роги. Я думал, наши оружейные лаборатории расположены в надежных местах, но зергии до них добрались. Не волнуйся. Я уже близко. Так, давайте пойдем туда. Ага, тут еще и причем можно прыгать База союзников атакована. Я обо всем позаботилась. Недостаточно энергии. Начинаю штуку. Поняла. База союзников атакована. Заметен враг. Ликвидирую Ликвидируется. Выполняю. Так, теперь тут безопасно. И даже осталось кое-какое снаряжение. Бери все. Всегда знал, что ты, девчонка, не промах. Хм. Девчонка? Серьезно? Нова. Плохие новости. Враг решил напасть сразу с двух сторон. Ну да, новости вправду неприятные. А случайно нашу базу потом не захотят атаковать, мне вот интересно. Внешняя линия нашей обороны едва держится. Нужна помощь. все Поняла. Отлично. Ну, я, видимо, не выполнил достижение. Не побежден. Ну да, конечно. Слышу тебя хорошо. Один головарей всего остался. Так. Повтори. Давай, удиви меня. Еще бы. Проезж дороги. Есть. Кого поддать? Можно было бы сюда, кстати, отправить кого-нибудь. Хочу спешить, что я не понял СМ готов Быстрее сюда прийти, что ли? Или мы там убежали за километр от базы, они хотят сказать Время действовать Недостаточно минералов Поняла СМ готов Кому навечно Где же Уже Недостаточно Вооружен и опасен Нам приближается что-то большое. Надеюсь, ты готова. Чего Слушайте, а они, похоже, еще чего делают. Они останавливают мои войска. Решать. Чтобы Вы они не татичные? могли атаковать. Замечен враг. Уже в пути. Кого а? А? Жду подтверждения. Воу. Да, эта да, это тварина, конечно, жесткая. Да. Вы только поглядите на это. Зрелище. Надеюсь, моя преданность больше не вызывает сомнений. Твоя помощь цена и своевременно. Это все. Я это первый, все. Прям первый подтвердил мои, как сказать, мои мысли, Головорез. Это все, что он хотел сказать? А блин, минералов мало. Ой, слушайте, а тут у нас минералы-то закончились? Слышу тебя вот это прикол. Так, ладно, мы особо вылезать не будем. Жду потому что иначе тут нас просто разорут. Нова, противник собрал все оставшиеся силы для последней атаки. Ты должна задержать их. Да, они сейчас, наверное, прорвутся, блин. Потому что минералов-то нету нихрена. Есть Больше добывать-то ничего. Давайте-ка отошнем сюда Есть рабочих да. еще. Нова на связи. Положись на меня. Ну, сейчас вот здесь будем обороняться. Наверное. Или нет? Или нет, мы будем здесь обороняться. Ох, союзников... жесть какая. База. Да. Держимся, держимся, держимся. Да блин, Нови вообще жопа полная. Адмирал Хормин, над позициями Йергов появляются кратеры. Но это не флот императора. Что? Мне это не нравится. Мы несем тяжелые потери, Нова. Постарайся предельно ослабить, враг... угу. предельно ослабить врага. Предельно ослабить врага. Сейчас подключусь. Зерги всегда представляли угрозу. И сегодня войска Императора в очередной раз показали свою беспомощность. Они не смогли защитить население Борейки. Но защитники человечества всегда на страже. Мы сделаем все возможное для вашей безопасности. Адмирал, они прислали нам сообщение. Давай послушаем. Эта планета под нашей защитой. Передайте нам призрака и покиньте ее, или нам придется принять меры. Чёрта с два. Нова, отводи войска на нашу базу. Они не смогут нас остановить, пока пьются зергами. Придется встретиться с императором в другом месте. Ну, в общем-то, мы выполнили здание. Конечно, не допустить уничтожение более пяти зданий, но это, конечно же, жестко. Я не знаю, как это вообще возможно допустить. Вот, кстати, наверное, здесь подсказка на картинке. Да, до меня сейчас только дошло, что здесь есть подсказка. Надо было поставить на НЦЦ, либо еще что-то на... на проходе зергов, чтобы они не могли уничтожить бункеры. Потому что они атакуют бункеры, если бы они атаковали бы всякие вот эти строения типа бараков, они бы, конечно, не смогли прорваться. Ну, в общем-то, ясно, в чем была моя проблема. Но это не самое главное, мы все равно выиграли, поэтому, можно сказать, все отлично. Надеюсь, вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если вы здесь впервые. С вами был Веном, всем пока, удачи.